Зачем гуманитариям знать математику? Вот это замечательный вопрос, который я постоянно получаю. Еще в начале, когда я объявил, что я читаю курс «Математика для гуманитариев», мне очень многие люди говорили, что «А чё, а чё, зачем она нужна? Почему они должны вообще, как бы, почему ты думаешь, что на себя запишется?» Я не думаю, а знаю. Потому что вот у нас событие, мы его создали, да, ВКонтакте, и на нем уже 100 человек записано. Но... Ответить на вопрос, зачем она нужна гуманитариям, я просто не могу, я это не знаю. То есть мне достаточно того, что она им нужна.